I think the girls with are... Всем привет, ребят! Ну что, мы продолжаем сегодня нашу игру ⁇ растения против зомби ⁇ И у нас сегодня будет штурм 15 волны, будем пробовать ее пройти. Также я хочу попробовать сегодня завалить вот этого нового босса, которого я вызвал. Вот так вот. Зомби-атак называется. Не знаю, что это такое, но в общем, как его получить за квесты. И какая-то, не знаю. За выполнение квеста вы можете активировать босса и призвать его. А, то есть 35 таких итемов за выполнение ежедневных вастов вы соответственно можете затащить ладненько побежали побежали попробуем сейчас ее затащить потому что хочу попробовать 15 волну зафармить до 14 в принципе налегке дошел а вот с 15 посложнее будет там большие уже зомбаки идут так Смотрим, что тут у нас. Ого, нифига себе, это она одна. Первый раз ее бью. Не знаю, как ее бить вообще. А, вот ее жизнь. Нифига себе. А тут еще не все зайдут эти юниты. Офигеть. Она сейчас просто у меня тупо черри Нифига себе, как через зафигачило Интересно Да блин, а у меня нечего усилять Ну ладно, поехали Это тоже сразу стакан Ну вот, все Нажмем рейди Это жесть Понятно вообще, что ничего не понятно. Кабачки здесь реально не тащат. Так. Они нафиг здесь не нужны. Какие эти растения. То есть тут надо дальники атакующие. Ну попробуем сейчас. А вот пошли зомбаки вход. Может и кабачки не нужны. жесть конечно понятно что ничего не понятно я думал тут будет посложнее хотя в принципе может и посложнее это лавон небольшой жесткая Сделаем симметрию. Ну, времени нет на время тоже, в принципе. Так, -с. ставим дракончика. Да, дракону она быстро разваливает. Ненадолго его хватило. Все, победили ну как-то легко на три звезды быстрая победа 42 и а пятого левела получили Пони, пони лошадка не знаю поехали посмотрим плюс один нифига, сеч... нифига себе не ну за ради таких плюх блин ну ничего так пойдет ради таких плюх можно ее бить вызывать то есть, получается, в среднем где-то раз в 2-3 дня можно призвать этого босса. Прикольно. Жалко, конечно, что не дракончиков дали. А, так, хорошо. С этим разобрались. Поехали. И там я поубивал. Поехали сюда. 15 этап. Я уже первый прошел. Поехали. Будем пробовать дальше. Ну, тут, конечно, жесть полная. Сложно. У меня уже тут юниты захреначены. Так, так. О. Поехали. Let's go, baby. Смотрим, что у нас сейчас получится. У меня уже даже набафаны героя Под этим лимоном. Все равно жестко. Так, кукушки. Ну, пока вроде держимся. Посмотрим, что будет дальше. Так, нас застанели сливанца. Это не особо страшно. Ай-яй-яй, блин, сейчас прайсли, если зафигачит. Нормально, успели. Падла перекинул. Вот это вот сейчас будет самый трэш, самая жесткая здесь. Надо успеть. Его... Ай ай ай ай ай. Ух. Так, но ну еще чуть-чуть. А нифига себе еще идут. Да вы чего угораете, что ли? Как мне их убить? Это жесть. Тут даже эта фигня не спасет. Ну вот это жестко, конечно. Но что я могу им сделать? Блин, мы не успели мелкого добить. Жестко. Давайте еще разок попробуем. Но здесь, конечно, это просто. Вон, 15 уровень. Так, даем всем така, делаем из них жойстиков, да, тут надо, короче, копить полностью все на самый последний момент. Уже даже под бафами, я вам так скажу, сложно. Зря я, конечно, наверное, туда дракона поставил. видите падла резнул и это хуже всего Блин, вот как хочешь, так и спасайся от них. Ух, вроде затащили. Жесть. Это только 15-2. Мы потратили практически все уже эти попытки. Но это жестко, конечно. На 15.3 я не знаю, что сейчас мы будем делать. Так, эти мелкие начинают напрягать меня. Так, нам надо еще одного дракончика поставить, а то это не дело. ну добьешь да ну нафиг это как так ну потянем время может сейчас заберем еще каких-то юнитов жестко блин не хватит нам наверное на этот не успели но ну, затянули немножко время так, что делаем? Делаем перестановочку. Пробуем так, ставим три сюда. Делаем его улучшение. Делаем улучшение трем здесь по центру. Их пока выносим вперед. Так, у нас есть возможность. Я сейчас возьму, наверное, усилку оставлю. Поехали. Чтобы у нас было усиление. Поставим лимона сюда. Так, тут можно заморозочку закинуть. Надо еще драконами подусилить. Да, все идут через низ. Жестко, жестко, ребята. Ух, е ⁇ Надо подрывать. Других вариантов нет. Так, они мелкого закинули. Блин, что тут делать внизу, хрен его знает. Сейчас нас, наверное, тут жахнут. Не успею я ничего сделать. Ну, кабачок, бей. Блин, пипец. Ну. Да добейте вы уже. Это жесть. Блять, обидно. Ну, дальше еще, мне кажется, будет сложнее. Но, как видите, где-то очень рядом. Чуть-чуть но... не хватает. Это жесткие волны пошли. 15 -е. Блин, кайф. Вот в этом весь кайф посидеть, попробовать. Тактика, разные вариации. Ну, но... вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Играйте, подписывайтесь на канал и вступайте в клуб.